Сегодня третий выпуск, посвященный теме, куда инвестировать в 2020 году. И сегодня расскажем, куда вложить деньги, чтобы заработать. В предыдущем выпуске мы разбирали факторы, которые будут влиять на инвестиции в 2020 году. Мы разбирали, куда я не планирую инвестировать в 2020 году. Во втором выпуске мы разобрали, куда инвестировать, чтобы получать пассивный доход. Все выпуски будут здесь по ссылке. Если не видели, обязательно их посмотреть. Не по ссылке, а вот здесь вот будет буковка И. Можно будет на нее кликнуть, жмакнуть прямо и посмотреть. Но это в первую очередь до того, как ты поставишь лайк, подпишешься на канал, нажмешь колокольчик. И в сегодняшнем выпуске мы разберем мультипликаторы. Это те штуки, это те инструменты, которые увеличивают капитал. Ты берешь небольшую сумму денег, и она растет у тебя как на дрожжах. И в 2020 году у меня есть свои мультипликаторы, которые я также планирую инвестировать. То есть у меня есть часть портфеля ориентирован на пассивный доход, часть портфеля недвижки, часть портфеля в мультипликаторах и часть портфеля это подушка безопасности. Первое, что я ищу в мультипликаторах, это асимметричное соотношение доходности и риска. Есть такой миф, то, что чем выше риск, чем выше доходность, тем выше Выше риск. Это часто справедливо, но есть инструменты, которые при небольшом риске дают потенциально очень большой выигрыш. И один из таких инструментов это свой основной бизнес. Если вы можете инвестировать деньги в свой собственный бизнес, вы знаете, либо как увеличить его капитализацию. Это не про то, чтобы купить офис и сидеть в нем не платить за аренду. Нет, это про то, что, например, принять участие в госзакупках, профинансировать контракт и увеличить выручку своего бизнеса. То есть, если вы знаете, как увеличить прибыль своего бизнеса, как увеличить выручку своего бизнеса, только потом вы уже смотрите, как увеличить стоимость активов, которыми владеет ваш бизнес. Если вы можете инвестировать деньги в производство и увеличить, допустим, доход, то это стоит делать в первую очередь, потому что вы можете контролировать каждый этап. Если вы сотрудник по найму, возможно, вам подойдет другие истории, связанные, например, мой инструмент номер два – это доли в инвестпроектах с активным участием, там, где я могу участвовать компетенциям. Я хорошо разбираюсь в интернет-маркетинге, я разбираюсь в инфомаркетинге, я разбираюсь в различных аспектах инвестирования в недвижимость, а также инвестиций через интернет. Я также Разбираюсь в том, как упаковать инвестиции таким образом, чтобы все было легально, законно, понятно и в правовом поле. Соответственно, когда я захожу в какие-то проекты с активным участием, я в первую очередь смотрю, как я могу своими компетенциями усилить существующий инвестиционный проект. Третье – это доли в бизнес, в которых я являюсь инвестором. То есть я могу просто дать свои деньги, купить, но при этом я понимаю как работает этот бизнес и если во втором случае у нас опять же будет здесь ссылочка либо мы разместим ее в описании у нас было видео отдельное как инвестировать без денег инвестиции компетенций вот чтобы мы сейчас детально в эти дебри не уходили я уже про это рассказывал если вам интересно участвовать долями, допустим, в инвестпроектах с активным участием, просто посмотрите это видео, я рассказывал как раз про инвестиции и компетенции. Про то, как мы выбираем бизнесы для инвестиций, у нас также было отдельное видео, также мы разместим ссылку в описании, тоже сможете посмотреть. И четвертое, то есть первое, свой бизнес, доли в инвестпроектах, где я активно участвую компетенциями, доли в бизнесах в разных, где я инвестор, у меня есть профиль, да, я предпочитаю инвестировать в проекты, которые связаны с IT и которые более мобильные, да? которые не требуют, если что, моего физического присутствия. И второй критерий – это ликвидность, то есть я смогу выйти в случае, если, допустим, мне понадобятся деньги или я решу инвестировать в другие инструменты. Но, опять же, у каждого могут быть свои собственные критерии. Четыре – это криптовалюты. Опять же, было видео «Секретный ингредиент» на канале, которым мы разбирали. Вот эти четыре инструмента – это те мультипликаторы капитала, которые я планирую использовать вместе с инструментами, которые генерируют пассивный доход. Итого, для того, чтобы сделать из денег больше денег в 2020 году, инвестируйте в, то, в ту основную деятельность, в которой вы разбираетесь. Второе – инвестируйте в доли проектов, где вы частично влияете и инвестируете свои компетенции, так называемые «умные инвестиции». В моем случае это еще бизнесы, где я могу быть просто как инвестор. То есть для меня бизнесы потенциально интересны, но я инвестирую только туда, в чем я хорошо разбираюсь, и в те проекты, в которых я хорошо понимаю, как они функционируют, и если что, могу их докрутить, либо получить большее влияние и изменить что-то в них. И четвертое, это криптовалюта, потому что это очень хороший пример, асимметричного соотношения риска и доходности, когда вы инвестируете небольшую сумму денег, которую вы готовы потенциально потерять, но при этом потенциальный выигрыш на горизонте 4-5 лет, он гораздо больше, чем та сумма, которую вы инвестируете. Если это видео оказалось вам полезным, ставим лайк, подписываемся, задаем вопросы и пишем свои комментарии для того, чтобы у нас было больше мотивации для записи новых уроков. А наш канал развивался и вы получали больше полезной информации. Пока-пока.